Всем привет! Сегодня у нас новости с нашего аквариума. Итак, какие у нас новости? Мы у меня жена сегодня купила песочек беленький. Вот так он выглядит. В принципе, очень даже красиво, как-то по морскому. И некоторые декорации новые докупила. Вот это вот типа как деревяшку с дуплом. Вот. Кувшинчик у нас был и домик тоже. А вот здесь вот что такое вы спросите? Это у нас, так сказать, изолятор. Вот сегодня моя жена вынесла приговор относительно самки акары. Она последнее время очень вела агрессивно, нападала на самца акару, прогрызла ему чешую почти до мяса, до костей. И мы ее отсадили. Начала даже нападать на старого нашего очень жителя, астронотуса. Ну, поведение очень странное, конечно, такого. Раньше мы не наблюдали за ней. Была более как бы спокойно. Вот. Самец Акара вроде, сейчас покажу, увидите, следы нет. Начали потихонечку зарастать. ну-ка, давай поворачивайся. не видать. самец акары у нас, конечно, очень странный. мы его купили с рук. он у нас немножко нестандартный, скажем так. плавники у него какие-то завернутые, непонятные. и рот у него как у попугая, то есть не закрывается. вот они выясняют отношения у нас так сказать, делят территорию. В лучшем случае, конечно же, надо какую-то коряжку, за которую можно было прятаться, или поделить, которую по территорию можно было. Так было бы, конечно, лучше. А, у нас есть еще один новый обитатель. Это у нас сом-перевертыш. Его так называют. Не знаю, видите, он черненького цвета под фильтром вот сидит редко оттуда вылазит вот в принципе такой у нас аквариум а вчера кстати я занимался чисткой нашего фильтра и обогревателя там обогреватель он выглядит как колбочка такая со спиральками внутри он у нас погорел пришлось его ремонтировать там просто отвалился отвалилась вот эта спиралька от контакта Ну обратного предела собрал и дальше все работает все нормально вот в принципе вот все новости если у вас возникли какие-то вопросы по поводу этого видео можете их изложить в комментариях я буду отвечать на ваши вопросы если вам понравилось видео конечно же ставьте лайки вот а также вы можете подписаться на мой канал и компания Google будет уведомлять вас о появлении новых видеороликов. Все, всем всего доброго, пока.